Thank you. Сейчас расскажите, пожалуйста, мы говорим по благоустройству какие-то проекты. o 77 livro Hoşçakalın. I don't know that. Ещё на рубцы. Семь-мь. Семь-мь. Семь-мь. семь Он просто меня так сказал, я не знаю, я не могу сказать, что я Thank you. Да, да, да. Да, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.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 Не такой. У меня формально. Я хочу. Нет, возможно, хорошо. Gracias. 3%. Конечно. 66, 66, а? 66, 66, а? Да. Угу. а вы что там мне написали? Что евро на ходе? Да нет, нет, нет. Продолжение следует...